Всем привет дорогие друзья вы на канале galaxy watch канал только смарт шаг компании samsung и сегодня хочу вас познакомить с интересным аналоговым циферблатом и сейчас вы видите режим а вот или экран всегда включен на данном циферблате выглядит просто супер мне циферблат понравился я его нашел э, в play маркете написал разработчику попросил у него 100 промокодов, которые он дал, или 50, не помню уже, да, которые он дал взамен на обзор для своих подписчиков. Так что, дорогие друзья, как всегда, у нас будет раздача промокодов всем тем, кто напишет комментарий под этим видосом и поставит лайк, естественно, этому видео. Ну, а мы пошли дать. Глад простецкий. Выглядит просто шикарно, действительно. Секундная стрелочка идет, как на кварцевых часах. Классные текстуры, прорисовочки, супер просто, реально. Он вообще несложный, простецкий. Мы с вами здесь видим аналоговое время. Здесь же у нас среда на русском языке и число месяца. Далее у нас заряд батареи и сколько мы с вами натопали в процентном соотношении. Samsung здоровье заданное, да? значения, а также вообще сколько шагов, пожалуйста, здесь натопано. Также есть здесь заданные топ-зоны. Ну, первое, естественно, на батареечку. Здесь можно выбрать на выбор либо настройки батарейки, либо настройки. И нажимая переходить именно в них. Далее календарик у нас по умолчанию, как обычно. И здесь Samsung здоровья со всеми своими настройками, пожалуйста, и доступной информацией. Также, если вы нажмете на просто экранчик, Циферблата, то он, смотрите, заметно темнеет. Вот так вообще просто черный черный становится цвет. Выглядит, не знаю, но мне понравился. Действительно, прикольно выглядит. Особенно вот с, красными, с красной секундной стрелочкой. Просто шикарно. Ну или черный цвет. Заодно он экономит заряд батареечки. Если черный цвет. Что у нас доступно в настройках? А в настройках у нас всего лишь одна. Настройка, которая меняет цвет секундной стрелочки, и вы можете ее задать, как вам, как говорится, хочется. Вот цвета здесь доступные, пожалуйста, вы их сейчас все видите. Такой есть, чуть темнее, вот так, так, так, но мне больше нравится, естественно, красный на данном циферблате, на черном фоне. Вот так круто выглядит. Так что дерзайте, дорогие друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, и, возможно, вы успеете получить